Следующий – это сертификация, так, идем, вот тут напишем, да, как бы уместить все, постараемся. Сертификация, или вот дипломирование, диплом, да, то есть, смотрите, вот, например, есть сейчас сервис такой, да, sister.rom, вот, он готовит администраторов групп ВКонтакте. Если вы проходите обучение хорошо, да, успешно, то а, вас сертифицируют. То есть вам подают сертификат специалист по трафику, и вы, соответственно, с этим сертификатом можете уже а, показать заказчику, да, я сертифицированный специалист, я могу набирать вам людей. А, как это может быть вот, в других книжках, да? например, у вас есть свой там, сайт. Там, профессиональный владелец сайта. Как еще может быть, например, там, профессиональный парикмахер? Ну, то есть сертификация, дипломирование, все это через интернет тоже можно организовать. Опять же, для того, чтобы вот это организовать, вы должны быть экспертом. У вас должна быть какая-то экспертность, чтобы вы действительно могли свою роспись горду поставить. Точка. Все, он эксперт. Задипломировал. Если вы думаете, что вот это не работает, это очень хорошо работает. Мне вот, например, на вебинарах многие говорят, а диплом, а сертификат, если вы пройдем ваш тренинг, я говорю, господи, это же бумажка простая. Кому интересно, что у меня два диплома, и что я золотую медаль закончил, кому интересно, никому. Все хотят какие-то знания, практику. Поэтому, вот, ну, многим людям это надо, поэтому сертификация очень хороший способ.